Дружки, с вами Супер Суперсоник И мы сегодня будем делать реакцию на видео Куяльник, сгоревшая заброшенная лечебница Куяльника в Одессе Одесской области, обзор руинов здания Давайте уже посмотрим Всем привет, вы на канале Минифантик 2008 привет. Мы с моим папой приехали к санаторию Куяльник Вот мы зашли в эту сгоревшую лечебницу. Это типа как больница где там Ясно. принимали больных и раненых. И там лечили грязью. Когда-то давным-давно в этой лечебнице произошел крупный пожар. Ого. Давайте рассмотрим, что там внутри этой лечебницы. Ну, так, посмотрим. здесь я предполагаю, там был какой-то кабинет. Здесь или же отдел какой-то. Здесь мусор, население бездомных. Вот, видите, Ясно. обсыпался камень. Вот еще один корпус. Там тоже был какой-то -то корпус, а там туалет. Если мы зайдем туда, там есть очаги от пожара. Вот там заросли все. И вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот это кусок плитки обсыпался весь от пожара. И здесь еще какой-то грунт был. И здесь еще корпуса разные. Вот давайте зайдем в этот корпус, там где был пожар. Давай. Вот еще осколки стекла. Видно, наверное, там стекла побились от пожара. Вот, видите? Здесь, в этом корпусе, был пожар. Это предполагается, что там был туалет когда-то. Здесь. Бля, мне страшно заходить, конечно. Но вот смотрите, он выгорел. Вот даже... Сори. Если его вот так... Пальчик на трубу это уголь, там был пожар, короче говоря, вот, бутылки всякие пластиковые разбросаны, мусор, население бездомных, и там еще есть одно место, это вроде бы как корпус или туалет, Я здесь шо? там тоже был когда-то пожар, Ого. вот сам туалет, вот, вот вся туалет. эта лечебница сгорела когда-то напишите в комментариях кто знает эту биографию этой лечебницы когда там начался пожар или как там произошло сгорание ну кто-то из вас живущего в одессе и знающий про эту сгоревшую лечебницу напишите в комментариях по какой причине в этой лечебнице произошел пожар еще раз я вам показываю вот это вот место мне кажется что вот это вот место это кабинет-корпус там все выгорело. Еще граффити написали. И вот еще одно место там, где уже почти раздоубленное, разгромлено. Куски плитки. Ого. Ветки какие-то от елок, чешо. И вот еще вот ещё такой. Еще был. Вот типа еще. Трава какая-то, чешо. <как> вот журнал какой-то. Бутылки пластиковые. Вот еще стена. И вот еще одно место. И там были еще корпуса. Вот еще одно место. Там постоянно ходят бомжи, алкаши бухают там. И поют частушки в этом месте. Ну им потому что нет где жить. Наверное, у них тоже дома сгорели. А я сюда как-то. Как турист приехал рассматривать это место. Мне, конечно, елки-палки страшно сюда заходить в это место. Давайте рискнем. Если это видео наберет много лайков, то я не буду. Вот видите, там пожар был. Там, наверное, кто-то поселился в этом корпусе, где пожар был. А вот, я так понимаю, это был туалет. Да, туалет. Давайте его внутрь зайдем. Да, это был туалет. Здесь места, куда писали, какали. Вот еще место, скажем так, проход, где были умывальники. Ну, вот такая вот сгоревшая лечебница на куяльнике в Одесской области. Вот это да. Вот. И огроменный кусок стекла и вот этот вот кусочек плитки вот даже ребята я могу вот эти вот кусочки с собой даже взять как память, не это не годится вот такой кусочек плитки я могу взять с собой как память даже есть там еще какая-то хрень ну что ж, ребят, видео, в принципе, неплохое, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а, Мини-фандик 2008, я тебе советую делать как можно больше обзоров на разные места, и я буду делать на них реакции, если будешь меня там писать. Всем пока!